Сразу перейдем на сайт и посмотрим, что нам предлагает данный проект. В настоящее время доступно несколько видов заработка. Первый – это доход от расширения. Внизу будут транслироваться баннера, за показ которых мы будем получать вознаграждение. Внизу движется синяя полоска, по прохождению которой будут сменяться баннера и показываться следующие. Вся статистика доступна в режиме реального времени. Данный вид заработка мы видим в отдельной статистике доход от расширения. Для того чтобы установить расширение, мы переходим в верхнее меню в раздел расширения, выбираем свой браузер и буквально в несколько кликов устанавливаем расширение к себе в браузер. После установки вверху у нас появится иконка при нажатии на который на которую нам будет доступна вся статистика по расширению. Кроме показа баннеров, мы можем зарабатывать через посещения. Если они будут доступны, мы будем получать уведомление красное с цифрой, да, которая будет означать количество доступных посещений. Чтобы начать, мы нажимаем кнопку «Начать посещение», открывается рекламный баннер и внизу идет таймер, по которого истечению Нужно будет ввести капчу и средства будут зачислены к нам на баланс. Итак, таймер у нас закончился. Выбираем капчу. Здесь у нас а, нарисованы камни. Нажимаем. Все, посещение завершено. Теперь эту вкладку можно закрыть и вернемся в центр управления. Само расширение, если оно нам будет мешать, мы можем переместить верхнюю часть браузера, либо оставить в нижнюю. Если на каком-то из сайтов оно нам будет мешать, мы нажимаем на крестик и можем выбрать здесь а не показывать на этом сайте, на этой странице, либо временно закрыть. И следующий вариант заработка на этом проекте – это партнерская программа. То есть, приглашая других пользователей, мы будем получать дополнительное вознаграждение от сервиса за их активность. Вся информация о партнерской программе находится в разделе «Рефералы». Давайте перейдем в статистику. Здесь мы получаем значит, по 5% с каждого просмотра баннеров пользователей на 10 уровнях. И по 10% с каждого пополнения рекламодателя на первом уровне. То есть, приглашая других пользователей, проект нам платит вознаграждение за их активность. На этом можно построить свой дополнительный доход, который значительно будет превышать свою личную активность и заработок. Для того, чтобы получать доход с партнерской программы, необходимо проявлять личную хотя бы минимальную активность. Все это будет видно в разделе Квалификация. Здесь мы будем получать плюс 3 минуты за каждый просмотр баннера, ну и так далее, да, вы видите информацию. Для того, чтобы получать партнерские вознаграждения, необходимо а, проявлять хотя бы какую-то личную активность. Чтобы посмотреть более подробную информацию по партнерской программе, давайте перейдем в раздел «Структура». Здесь видно наше общее количество рефералов. Как видите, у меня открыто уже два уровня реферальной программы. И за активность моих рефералов проект мне выплачивает проценты согласно партнерской программе и следующий вид заработка на проекте это доход от веб-сайтов а, то есть если у нас есть сайт мы добавляем на него рекламный код устанавливаем а на нем будет показываться баннер и выбираем режим дохода за показы либо за клики будем получать за это вознаграждение у меня есть один сайт я установил на нем рекламный код установила режим заработка за показы и за каждый показ посетителям баннера я получаю дополнительное вознаграждение. Вот так выглядит баннер на сайте. Также, чтобы повысить количество пользователей в нашей структуре можно использовать функцию бизнес автомат. Фактически в системе будет создаваться баннер с нашей реферальной ссылкой и тут же будет показываться на других сайтах с нашей реферальной ссылки. А сумму за показ мы устанавливаем сами, но если в системе есть баннеры с более высокой стоимостью, то приоритет показа будет у них выше. Тем самым развивая партнерскую программу мы можем зарабатывать намного больше, намного больше от личной активности. Приглашая как пользователей, так и рекламодателей мы получаем дополнительные вознаграждения. Напомню пользователя. За пользователей проект нам платит по 5% с 10 уровней за рекламодателей, мы получаем 10% от заказа рекламы, но только на, за рекламодатели на первом уровне. Ну и конечно, помимо заработка, проект представляет собой отличную рекламную площадку, благодаря которой мы можем эффективно и сравнительно дешево рекламировать другие свои проекты и получать туда партнеров. Сейчас на проекте зарегистрировано уже более 127 тысяч человек и больше 6 тысяч человек находится в режиме онлайн. Давайте нажмем на кнопку разместить рекламу, посмотрим на цены. То есть, чтобы заказать свой баннер в расширении за тысячу показов мы заплатим всего лишь два цента, то есть за 1 доллар мы можем заказать 50 тысяч показов своего баннера. Чтобы заказать переходы на свой сайт, мы заплатим 50 центов за 1000 посещений. По настройкам сразу после регистрации рекомендую всем настроить дополнительные настройки безопасности. Сделать это можно либо через факторную авторизацию в Telegram, либо через Google Аутентификатор. Это добавит вам безопасности на проекте. Напомню, что всю статистику по заработку мы видим онлайн, то есть за свою активность и за активность наших партнеров мы получаем вознаграждение в режиме онлайн. Ну, с заработком, я думаю, более-менее понятно. Если у кого-то остались вопросы, комментарии открыты, можете смело задавать вопросы, я постараюсь на них ответить. Вот, ну и давайте теперь сделаем вывод с проекта. Выводы доступны сейчас пока только на платежную систему Fire. если у кого-то нет кошелька еще в данной системе, ссылка будет также в описании под видео. Комиссия за вывод составляет 1 цент, поэтому это нужно учитывать при выводе. Для более ровного счета я выведу 5,7, для этого указываю 5,71. Создаем ордер, выплаты приходят в принципе в Вообще практически моментально, в течение пару минут. А, сейчас я поставлю видео на паузу и продолжу после поступления перевода на мой счет. Так, прошло буквально пару минут, мне пришло сообщение на почту о том, что сумма была зачислена 5,7 доллара, поступила на счет в Pay. Давайте перейдем в мой аккаунт, а, сейчас я обновлю страницу и посмотрим. Как видим, 5,7 доллара. Детали операции можем посмотреть здесь. А вывод, все в Ну вот, друзья, проект платит. Можно смело работать и получать дополнительное вознаграждение за удовольствие, проведенное в интернете. На этом видео буду заканчивать. Желаю всем успехов, удачи и до встречи в следующих видео. Пока!